Всем хорошего дня, с вами самонастройщик Леха и сегодня расскажу как я возводил коробку от фундамента до крыши. В конце видео будет представлена смета на данную сборку. Ну погнали. А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Дениса. Называется канал «Ближе к природе». В нем указывают все свои этапы строительства от покупки участка до ведения дома. Очень интересный проект, который заинтересует своей необычностью. Всем к просмотру! на канал будет в описании свою весеннюю стройку я начал с того что стал исправлять ошибки которые совершил зимой а именно когда зимой я принимал вот блоки я бездумно разгрузил их по всей площади фундамента Ну, не по всей а то куда хватило стрелы не продумав наперед что когда я буду выводить стену не все палеты придется двигать естественно чем я занимался скажем так, почти неделю это таскал блоки с двумястными другие чтобы отступить от края полметра. После того, как я отступил от края полметра, я положил гидроизоляцию. Теперь нужно было все подготовить а, к тому, чтобы сделать стяжку, ну, внесению первого ряда. Первый ряд делается на цементно песчаный раствор. В этот цементно песчаный раствор необходимо положить сетку а так как вы знаете в предыдущем видео я еще и накосячил у меня получилось что первый ряд еще был а, перепады где-то на нижней точке как раз вот она, 14 сантиметров это было как-то исправлять поэтому я добавил и арматуры и сетки и цемента ну вот настало 1 мая и 1 мая стал ложить свой первый блок в отличие от всех а, роликов на ютубе как специалисты легко и э, без около труда ложит первый ряд, это не про меня. Свой первый ряд. А, Напомню, что дом у меня 10 на 10, то есть 40 метров погонных, я ложил 5 дней. 5 рабочих дней я убил, чтобы все это положить. Я использовал нитку, которая натягивала первый и последний блок. И между ними нужно было ровно ложить блоки. Блоки меня настолько ровно легли, что. После того, после долги положил первый ряд полноценно не пришлось еще где-то пол сантиметра стачивать ровно не получилось поэтому полностью на первый ряд с формировкой я потратил где-то неделю времени Зато первый ряд я довел до идеала хоть и накосячил фундаментом ну и под конец я уже сделал штробу которая то есть будут арматуру да кстати перед тем как мы продолжим хочу напомнить что блоки весят где-то 50 килограмм и очень большая нагрузка на спину поэтому берегите спину либо занимайтесь на перекладине растягивая позвоночник либо носите пояс поддерживаю специальный пояс чтобы не сорвать спину Итак, так продолжим газоблок я вложил по рекомендации именно увлаж... на клей не на пену перед тем как положить блок я их увлажнял это многие говорят а зачем Просто если нанести сначала клей и просто положить блок без смачивания, получается вся влага из клея уйдет в блоки. И схватывание клея с блоком будет хуже, потому что ну, влаги почти не будет. А если же смазать все это водой, то схватка будет как положено. Да, как мы помним по инструкции, блок, точнее, блок с клеем застывает 21 день. А вот если нас на сухую делать, то быстрее, но ну, и на схват у меня будет уже. А первые несколько дней, скажем так, даже не дней, а первые пять рядов давалось это очень тяжело, так как я начинающий строитель, за кельму, шпатель и блок хватился первый раз, у меня все получалось медленно и, скажем так, коряво. Я до того доходил, что же не мог просто идеально взять блок и ровно положить. Мне приходилось стучать с киянкой буквально там по полминуты, чтобы довести до идеала. Самый любимый момент был это вот в такие пазы, то есть заканчивать ряд. Просто бросать туда готовый блочек уже. Это научился я на втором ряде, это было самое приятное. А вот ложить вкладку ровно пока никак не получалось. Позже уже сам додумался, что, в принципе, скорость вкладки можно, ускорив, если заранее подготовить себе и блоки, и раствор, все поставить прямо около себя, а не бегать по всему фундаменту, по всему участку, чтобы подтащить блок. Ну, скорость, конечно, незначительного растала, но все-таки помогала. Армировал я, получается, первый ряд, потом четвертый, а потом через один Потому что у меня было в излишки арматуры. Да и делать для себя, поэтому лишним это не будет. По инструкции арматуру нужно было сделать нахлест 40 см и просто залить его клеем. Я еще и связывал. У меня получилось, что по всему кругу одна цельная арматура. Причем еще связанная в трех листах. Арматура шестерка. Первый ряд я намучился, а второй ряд додумался сам. На ютубе там люди ходят с пакетами черными, туда пихают клей и мажут. Я использовал бутылку. Додумал сам, да, но а, кто-то мне писал в комментариях, что я тупой, я сначала шпателем наношу раствор в бутылку, а потом из бутылки наношу на стены, когда можно все сразу. Это написал человек, который походу дом еще не строил. Просто шпателем, чтобы ряд сделать, у меня уходило больше часа. А бутылкой я все это сделал буквально за 15 минут. Поэтому я не знаю, кому как, в принципе, это не инструкция по видео, это просто я рассказываю, как я строил свой дом. Ну и далее, конечно же, мы топим арматуру в клею, а не наоборот. Если клей нанести сверху арматуры, то нижняя часть может остаться без клея. Ну и потом, я я топил арматуру, я с стамеской, чтобы все частички, все уголки полностью заполнились клеем. Процесс несложный, поэтому и сделал его довольно быстрым. А вот с пятого ряда началось самое интересное. А с ног уже работать не получалось. И сильно, даже очень сильно чувствовалась нагрузка и тяжесть блока. Вся нагрузка приходилась к вам на плечи и на спину. Вот тут я уже буквально э, в прямом смысле ночевал стоя. Спина ужасно болела. Потому что пока вы днем работаете в напряжении, нет, не чувствуется такой нагрузки, когда вы поднимаете блоки. А вот ночью боль возвращалась, поэтому берегите спину, носите пояса. Ну и также армируем, тут в принципе ничего нового. Сразу же э, перейдем повыше, продолжим разговор уже с перемычек. То есть в принципе с первого по 11 ряд все простенько. Дальше пошло, подходим к 11-12 ряду, начинаются дверные перемычки. Тут уже многие посоветовали мне ложить стальной уголок. Его я делать не стал, ну как бы, не потому что, э, как это назвать грамотно, не потому что я никого не слушал, сделаю сам, а просто потому что железный уголок, он хоть и в маленьком ну, количестве, но он деформируется. То есть лето, когда плюс 30, и зимой, когда минус 30, это будут два разных размера уголка. На глаз это будет не видно, но все же деформация происходит. Поэтому я решил сделать внутреннюю, внутреннюю примычку, в которой сделать из арматуры, и пояса, Вырезав П-образные блоки и сделав опалубку. И уже непосредственно эту опалубку я уже подкрепил П-образные блоки. Блоки я вырезал бензопилой, а не покупал. Да также, кто часто спрашивает, почему я не купил, потому что один блок. П-образный купленный в магазине стоит 550 рублей без доставки. А если вы вырежете сами, он будет стоить вам 150 рублей. Разница в три раза. А мне их на дом нужно было 160 штук. То есть я переплатил бы 40 с чем-то тысяч. Так как я нищеброд, для меня это большие деньги. Ну, вот таким нехитрым способом скрепил я этот, скажем так, корыто с газоблока. связал арматуру из также шестерки и утопил. Только в отличие от в музее, перегородных перемычек дверная дверную я утеплю пенопластом, пенопластом двоечкой. Вот тут тут у меня кстати, ошибка. Так, кто сейчас смотрит, возьмите на заметку. Утеплять нужно минимум пятеркой. А, это не я придумал, это мне подсказали опытные строители. Пятерка а, отградит от мороза любую вашу толщину. А вот двоечка уже, ну скажем так, возможно, там у меня будет грибок или промерзание. Это уже по факту эксплуатация. Почти закончил первый этаж. Непосредственно теперь нужно сделать, точнее не сделать, а нарезать п-образные блоки. 72 штуки. Пила у меня сломалась. Ну кто кто смотрел помнит, там полетели подшипники. Поэтому я пришел на ножовку. Ручным трудом за два полных выходных я напилил г-образные блоки, потому что обычной пилой п образные в принципе нельзя напилить. То есть из двух из двух г-образных я делал одну п. Напилил я 72 штуки, сколько мне нужно было. А, ну и в принципе, так как этот блок был очень легкий, а вот, то конструировать и собирать его было в принципе одно удовольствие. Если один ряд я делал за один день, то сборка вот этого полублока у меня в принципе полдня от него. Единственное, я когда делал углы, немножко заморочился. Я делал не в нахлест, как многие делают, а вот таким диагональным. Ну не будем об этом. Переходим к поясу, к карматуре. Делаем заготовки из сетки и вяжем уделять внимание на вязание я не буду, поэтому в принципе ничего сложного нету. да, кстати, на будущее некоторые посоветовали сначала связать арматуру, а потом готовой туда положить. если вы делаете, будете делать один, это вам не получится, вы просто поломаете все свои п-образные блоки. поверьте, я пробовал, поэтому вязать приходится прямо на месте. и, не... и также я утеплял пеноплексом двушечкой, а нужно было пятеркой ну, посмотрим, как, то есть, какие будут морозы. Так, у меня блок 400, получается 10 сантиметров у меня занимает сам газоблок, 2 сантиметра пеноплекс. А нужно было делать по 10 сантиметров не всего, а с каждой стороны газоблока, плюс 5 сантиметров у меня, ну, должен быть пеноплекс, и оставшиеся, получается, 25 сантиметров должен быть, был армопояс. Немножко по-другому. Ну, после того, как высох армопояс, поднимаем балки перекрытия. Балки я использовал 10 на 15, то есть 100 на 150. Поднимал их вручную. Одну часть балок я топил в газоблоке, поэтому для проветривания отпиливал под углом 45 градусов одну часть. Вот таким образом напилил одну часть, она будет полностью утоплена. А вторую часть уже непосредственно будет под балконом, я ее вставлял. Скреплял эти балки между собой я шпилькой. Да, кстати, скреплять нужно не на одной оси, а именно диагональ, ну то есть на разных уровнях. Это делается за тем, чтобы если вдруг пойдет трещина, у вас доска по всей плоскости не треснула. Когда вы делаете диагонально, то ну, есть вероятность, что трещина коснется одну-две шпильки, но не все три. Рассверливал, смазал, смазал все битменной мастикой, либо праймером. Просто мне этого было в излишке, я с работы принес, поэтому смазал праймером с двух сторон на стыке. Зачем, не могу сказать. Я просто был под эйфорией стройки, поэтому сейчас не могу вам точно сказать, зачем это делал. И скреплял шпилькой. Шпильки были... А, вот, кстати, вот тут не ошибка. Шпильку нужно промазать битумом. Это по инструкции. Ну и стягивал с помощью двух гаек. Скрепляло до тех пор, пока с двух сторон а, шайбы полностью не утопятся. Нижнюю часть я тоже смазывал битумом и покрывал уже изоляцией. А, потому что при контакте дерева с камнем, с бетоном, с железом нужна именно изоляция. Либо бумажная, либо на основе битума. Я именно второй вариант взял. Скреплял степлером, именно не внизу, а сбоку. Если сделать внизу, вы пробьете гидроизоляцию и все-таки а -а, сырость будет проникать. А вот тут у меня ошибка, как видите. Это сейчас видите ту часть, которая будет полностью погребена в стене. Торцевую часть мазать мастикой битумом не нужно. Вот так выглядит готовое перекрытие уже. Когда все делаешь аккуратно для себя, получается красиво. Насколько правильно, тут у меня был косячок. Ну а теперь непосредственно начинаем мы не первый ряд, а то есть топим наши балки. Вот те самые, где я ошибся. Промежуток между балками 58 сантиметров. Блок у меня 57 сантиметров. Потому что по полсантиметра с каждой стороны балки занимала изоляция. Видите, торцевую часть я вырезал специальные маленькие блочки, и закрывал они. А та часть, которая у меня смотрит, точнее, которой будет балкон, та а, торчит. Между блоком и гидроизоляцией находится клей-пена. Если будет холод либо жарко, брусок внутри гидроизоляции сможет там по миллиметру немножко перемещаться ходить вот так выглядит готовый вариант когда уже полностью утоплено насколько эффективно пропускает холод газоблок в сочетании с пеной клеем гидроизоляции деревом я вам скажу позже в процессе эксплуатации смотрится в принципе мощно но насколько мощно я пока не знаю Пен, кстати, пен находится со всех четырех сторон балки. Ну, а теперь нужно начинать первый ряд. Непосредственно я начинал свой... Начало первого ряда начинал, естественно, с формировки. Да, кстати, не повторяйте моих ошибок, бегайте по настилу. По балкам бегать такое с удовольствие, Особенно после дождя. В стыках, где сходятся две арматуры, с тамеской я расширял пазы. Потому что они не лезли. Ладно, переходим дальше. В второй и последующие ряды. После начала второго и последующего ряда. Чувствуется дискомфорт. Особенно, когда вы бегаете по этим балкам. То есть, любой не штаг. Шаг. И, в принципе, достраивать будет то, то, другой, Но только не вы. Потому что вы после травм можете не оправиться. После того, как я поднял первую партию блоков. И все также по... Кстати, по старому доброму монтажу положил то, что поднял. Я понял, что в принципе дальше уже опасно работать без досок. Я прикупил, точнее переразобрал, которые уже были настила и сделал себе какое-то покрытие, но не все, скажем так, больше половины, чтобы можно было ходить спокойно, не падать, особенно в дождь. Когда ноги на стиле, настиле, монтаж идет быстрее, но кран я также не заказывал блоки, продолжал тягать вручную, потому что манипулятор у нас стоит 10 тысяч. Да тяжело, да долго, но когда у вас финансов не безлимитная карточка, все-таки приходится либо самому, либо с кем-то. Ну мой вариант, вы видите. Ну кто смотрел предыдущее видео знает, что это сейчас за картина, почему я стою на блоке. Потому что 400 блока не было в наличии, был только 300. Поэтому я работаю не при предоплате, а по, а по факту. Я закупил то, что было, а был только 300. Это было не в сочетании экономии, а в сочетании скорости. Иначе бы я закончил стены где-то в октябре, я бы крышу накрыть не успел. Так как тепло поднимает сверху вниз, я думаю, это компенсируется. Заканчиваем центральную стену. А, да, кстати, центральная стена 2 второго... Да, второго этажа, она не 400 и не 300, она 250. Потому что ну, она не, не, сказать, не будет держать а, такую нагрузку, как первый этаж. Поэтому я ее положил боком. И не, не 400-й плотности, а 500-й. Поэтому, в принципе, она очень прочная. Я то есть, пробовал разбить кувалдой вот по такому состоянию не больно то получалось научившись на предыдущих ошибках армирование получалось второго этажа я делал уже по науке не из п-образных и не из г-образных блоков я просто пилил 5 сантиметровые скажем так маленькие блочки и уже из них собирал корыться. На, на, на перил где-то я. Ну, в принципе, получилось еще больше экономия. Так у меня один целиковый блок выходил, а так получилось, что я из одного блока делал 3. Да, кстати, на глаз, конечно, видно, что Ну, как вот это сказать по-русски? Тут немножко накосячил. Получилось, что нижняя часть у меня 300, 400 толщина, а верхняя трехсотая. И поэтому верхней части я уже пеноплекс вообще не использовал, потому что я думал, что армопояс будет слабенький и не выдержит. Но уже позже мне те, кто меня смотрит, сказали, как для чего работает армопояс, как правильно его делать. Поэтому пока есть возможность говорю, что армопояс в основном нужно делать в высоту, а не в толщину. Поэтому кто еще не стал делать, помните, что лучше уже делать а, толщину 20. А вот в 130. Я делал наоборот, вязал я конкретно. мне получилось 8 арматурий, шестерок. То есть это вот конструкция, там 8 арматурин. В принципе, ну как, землетрясение здесь нету, но я думаю, выдержит. Просто я делал, как крыша выдавливает стены, поэтому я решил перестраховаться. В отличие от первого этажа, в этом поясе еще есть шпильки. Шпильки нужны для крепления моурлата. Ну, в принципе, здесь те, кто смотрел меня, ничего нового не добавлю, поэтому давайте переходим сразу э, к концу. Сейчас давайте все это посчитаем, а сколько в теории, сколько на практике. Да, кстати, не забывайте, что когда вы залиете армопояс, ваша работа не закончилась. И на протяжении недели, неважно, что на улице, армопояс необходимо проливать. Тогда у нас будет без трещин, как у меня. Но не будем хвалиться, ладно. В общем, у вас трещин не будет, будет все. А, да, еще лучше бы накрыть леночкой Ну, ладно, подводим итоги. Ну, а теперь производим итоги того, что я построил. Итак, закупка блоков зимой. 345 тысяч рублей. А, считаем первый ряд. То есть вот это выравнивание, цемент, сетка, что-то да. И за 5 рублей. Арматура на весь дом, без армопоясов, около 10 тысяч рублей. Перемычки. Три оконные, одна дверная, 8 тысяч рублей. Армопояс первого этажа, 12 тысяч рублей. Ну, читаем как полностью, то есть с арматурой, с цементом, щебенкой, с песком. Армопояс второго этажа, то же самое, плюс шпильки. Шпильки М, 16, и дорогие, 15 тысяч рублей. Так как мы женой пересмотрели и отказались от мансарды, получился полноценный второй этаж. А значит, нужно было еще докупать блоки. Это было уже к концу лета. К тому же, не того сечения. Плюс 63 тысячи рублей. Перекрытие деревянной, бальчатой, без использования плит. То есть, туда же входят балки, доставка, разгрузка, шпильки и битум. Битум. 26 тысяч рублей. Ну и самое главное, что могли пропустить, это клей. Блок на сопле не клеится. Еще плюс 20 тысяч рублей. Итак, итоговую сумму вы сейчас видите на экране. А вот специальный ответ для тех, кто сказал, что проще было нанять людей и сидеть дома курить бамбук. Объясняю. У-образные а, блоки, на которые я столько времени потратил, убил свое здоровье и так далее и тому подобное. Так вот, у-образные блоки мне нужно было, я специально посчитал, специально для вас. 161 штучка мне нужна. Самые дешевые, не ютонговские, стоят 550 рублей. Это без доставки, опять же отправляем. 77 тысяч рублей вам в кассу. Естественно, 2 дня работы, хули там. Извините, это французский. Ну и естественно, самое главное, найми таджика, они тебе все сделают, а ты работай. Не хочу никого унижать, оскорблять, но и компания, и рабочие, и совита, и те, кто ходили по СНТ, предлагали свои услуги. Не, не буду называть никакой национальности, скажу просто товарищи, скажем так. Минимум 3 300 ну ладно, а так и до 4000 доходился куб из гарантии и по честное слово. В общем, округляем для 3500, а мне нужно положить, чтобы весь дом, это 82 куба. Это мы не считаем, кто будет делать перемычки, армопейса, это то есть без этого участия чисто собрать газоблок. 82 куба. Умножаем на 3500 за куб, то есть за их работу, 287 тысяч рублей. Как итог, сравните, сколько я сэкономил, э, как вы там выражаетесь, грабес, грэ, порча, портя. В общем, расходы свои ресурсы физические. Как видите, разница очевидна. В принципе, это почти мой годовой заработок. А не в смысле, это такая маленькая зарплата, а в смысле, если вы посчитаете свою зарплату, вот сколько за год заработали, вы часть съедаете, Часть уходит у вас на нужды, то есть на хлеб, на еду, на бензин, на проездной. Вот, скажем так, чистыми за сумму мне бы не получилось, у меня получилось бы меньше. Поэтому, в принципе, я сэкономил год работы на стройке у себя. Ладно, не будем о грустном. <alguckles> С вами был Леха. Всем хорошего дня. Пока-пока. На следующей неделе мы также посчитаем всю мою кровлю. Всем счастливо.